1 сентября 2020 года, то есть уже совсем скоро, вступает в силу упрощенная процедура банкротства. И в этом видео мы подробно разберемся, что же она будет из себя представлять и кто сможет воспользоваться данной возможностью. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Мангурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк на видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться! Итак, в интернете уже очень много информации было про упрощенную процедуру банкротства о том что скоро этот закон начинает свою силу и э, различные варианты на самом деле можно найти о том что будет представлять из себя данный закон ну во первых разногласия возникает из-за того что закон э, приняли совсем недавно но как это часто и бывает законопроект в начальной своей форме отличается от того закона который принимают на самом деле такое возможно более того Нередкость. И вот в июле этого года закон был принят, и с 1 сентября он начинает уже действовать. Итак, что же из себя будет представлять упрощенная процедура банкротства? Во-первых, упрощенной процедуры банкротства смогут воспользоваться граждане, у которых долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Второй очень важный момент, что за упрощенной процедуры банкротства смогут обратиться только те, у кого дело находится уже у судебных приставов. И судебные приставы окончили исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания. Вы кто такие? Я вас не звал. То есть у человека нет официального дохода, и нет имущества, на которое можно обратить взыскание и соответственно судебный пристав закрывает дело по 46 статье и в этом случае только в этом случае гражданин может обратиться за упрощенной процедурой банкротства. Обращаться с заявлением об упрощенном банкротстве нужно будет не в арбитражный суд, как это происходит в стандартной процедуре, а нужно будет обратиться в МФЦ. Для этого нужно будет подготовить соответствующее заявление, подать заявление в МФЦ и подождать полгода до того момента пока задолженность не будет с вас списана понятно а свои вопросы вы можете написать в комментариях по упрощенной процедуре банкротства, либо по стандартной процедуре банкротства. И также вы можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией. Для того, чтобы понять, подходит вам банкротство, либо, возможно, есть какие-то другие варианты решения вашей проблемы, у нас предусмотрена бесплатная консультация. Мы детально разберем ваш вопрос и подскажем, какие варианты решения подходят именно вам. Для этого переходите по ссылке в описании к этому видео, оставляйте заявку и наши юристы с вами свяжутся. Так вот, какие могут быть вопросы? А что делать, если у меня есть имущество, либо есть официальный доход. В этом случае упрощенная процедура банкротства вам не подходит, и, соответственно, вам придется проходить стандартную процедуру банкротства, либо искать другие варианты. Следующий вопрос, что делать, если судебный пристав не закрывает исполнительное производство? В этом случае нужно будет опять также писать заявление. Если хотите, напишите заявление, но мы вам откажем. Кстати, с этим вопросом вы тоже можете обратиться в нашу компанию, для того, чтобы судебный пристав окончил исполнительное производство именно по 46-й статье, и в этом случае вы сможете подать заявление на упрощенную процедуру банкротства. Если же на данный момент у вас есть имущество, на которое наложен арест на регистрационные действия, либо, например, у вас есть официальная зарплата, на которую наложен арест, то в этом случае вы уже не можете рассчитывать на упрощенную процедуру банкротства. Обидно даже. Потому что судебные приставы в таком случае не завершат исполнительное производство. Следующий вопрос, который нам задают и так уже достаточно часто. Что делать, если сумма долга больше 500 тысяч рублей? Это печально. Но здесь опять же все просто. Если сумма долга больше 500 тысяч рублей, то соответственно вам нужно проходить стандартную процедуру банкротства. А что еще следует добавить про упрощенную процедуру банкротства? Это то, что в течение полугода вы можете отказаться от проведения данной процедуры, если ваше материальное положение улучшилось. Yes. Если у вас появилась, например, официальная работа, то вы можете забрать заявление из МФЦ, и в этом случае банкротом вас не признают. Здесь уже на ваше усмотрение, стоит вам это делать или не стоит. Пока что на сегодняшний день это все новости про упрощенную процедуру банкротства. Сейчас пока что много вопросов остается еще открытыми, как обычно это и бывает, потому что закон еще не начал работать. И, соответственно, мы столкнемся еще с различными нюансами, когда непосредственно начнем уже заниматься упрощенной процедурой банкротства, начнем готовить заявление подавать их в мфц но на все это нужна будет практика и какие-то выводы о том насколько выгодно упрощенная процедура банкротства с какими проблемами люди будут сталкиваться при упрощенном банкротстве все это будет нарабатываться уже на практике и какие-то выводы можно будет сделать спустя какое-то время поэтому будем опираться на ту информацию которая есть у нас на сегодняшний день и постепенно будем разбираться с этим вопросом и я вам еще раз напоминаю что если у вас сейчас сложная финансовая ситуация Мое ощущение полная беспомощность. Неважно, подходите вы под упрощенную процедуру банкротства, или у вас большие долги, или э, вообще в целом у вас вопрос, связанный с банками, с коллекторами, то вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультации Для этого переходите по ссылке и оставляйте заявку. Мы с вами свяжемся и детально разберем ваш вопрос. Консультация у нас бесплатная. Ну и конечно же, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк на видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Он Гулян Александр и компания должны быть прав. Увидимся на Ютубе.